Попытки вывести главарей нацбата и иностранных вояк из находящегося в кольце плотного окружения город Мариуполь не прекращаются. Все предыдущие попытки, начиная с вертолетов и заканчивая подходами с моря, были пока не очень успешны. И вот Министерство обороны РФ сообщает на очередном брифинге, что была пресечена следующая попытка пройти к окруженным в мариупольском котле на металлургическом заводе националистам, и иностранным наемникам изобрать их из города, дело совершалось поздним вечером 8 апреля. Все было обставлено довольно хитро. В караване судов из Таганрогского залива до Керченского пролива следовало судно под мальтийским флагом, а это был приписанный к порту Лавалет и украинский сухогруз Апач. Примерно в половине 11 вечера судно резво так изменила свой курс, находясь километров за 35 к юго-востоку от Мариуполя, и пошло-пошло в сторону города, на дворе было уже довольно темновастенько, и кое-кто думал, что такой подвижки не заметит. Заметили, изменение курса следования было зафиксировано там, где нужно и тем, кому необходимо. Морской порт Мариуполя блокирован с море силами Черноморского флота. Российские пограничные корабли потребовали руководства судна выйти на связь по международному каналу. Это требование было проигнорировано, и сухогруз Апачи продолжил свое движение к порту Мариуполя, надеясь туда прорваться или проскочить. После такого действия последовала предупредительная стрельба из пушки поперед курса движения сухогруза. Но тот возомнил себя настоящим индейцем Апачи и мчал вперед, словно на пролом. В то же время судно вело активный радиообмен с берегом, где жгли сигнальные костры. Последнее напоминает глава из книги про Робинзона Круза. Пограничники приняли решение о решительном блокировании такого рьяного судна, и вскоре что-то прилетело с неба в кормовую часть Апачи, после чего там на корме случилось легкое возгорание. В результате это подействовало. Сухогруз сразу же лег в дрейф. Экипаж тут же вышел на связь с пограничными кораблями и просто запросил больше ничего не присылать по воздуху. Капитан подтвердил готовность выполнять все требования. Пограничники поднялись на борт сухогруза. Вскоре и после досмотра судно было сопровождено в Ейск. На борту сухогруза Апачи никто из экипажа не пострадал.